Складку видно? Складку видно. Проведите, пожалуйста, сравнение. Давайте, тестирование. Вообще а мне получается. кажется, здесь есть углубление, вот здесь. Вот здесь? Вот здесь, да, смотри, вот так делаешь, углубляешься. А, вот так? а здесь как будто бы его нет. Да. Ты не тем пальцем, вот так надо, Валь. Вот так? Да. Ага. Ага, ага. и вот здесь. Ага. Чуешь? А. Ну как ты вот так трешь? Ну, ну, я так же тру. сильнее три? Никакого... Да нет, сильнее нельзя. У него Он нету... плоский. Вот это и вот У э него нет щели. Надо. Щель или дыра. У! Ой, я его разложил. О, ну блин, да. Привет, это Арсений. А <смех> я Валентин. Мы э, с вами на канале Вилсаком. У нас продолжается неделя гнутых, гнущихся смартфонов. Начали с Huawei, с которым вот Валентин у нас сидит, Замечательно, Как он называется? Made XS2. Вот. Продолжили Galaxy Z Foldом, четвертым, с которым я честно уже хожу четвертый день и пользуюсь прям вовсю. Более того, даже план этого видоса я подготовил вот так красиво, с разделенным экраном, в заметках. Прям нравится. Четвертый день? А какой? Второй. Брат. второй раз ну, кажется <смех> кажется как 4 знаешь уже так страдаешься не могу и сегодня мы продолжаем гнуть аппараты вот с помощью этого устройства пожалуйста опять я вот думал ты понимаешь а да этот раз. опять да. у нас рассинхрон да. <смех> Xiaomi Xiaomi Mix Fold 2 Co-Engineered with лейка. Да, но в этот раз биполярной распаковки не получится, потому что мы оба, в общем-то, сходимся во мнении по этому девайсу. Я здесь сел, на самом деле, так, знаешь, уже мне самому любопытно. А ага. все не порывался в одного, говорит, распакую, Нет, разорву, я просто говорит. подготовился, потому что я тебе говорю, за, как то мне все-таки напомнил, два дня, типа реально уже все, куку. я к складным смартфонам проникся. И ся... за два идет, да? в натуре. Ну, два экрана, два, все хорошо. И, короче, я подумал, Xiaomi Mix Fold 2. Я о нем читал, когда была презентация. В нем есть несколько главных фишек. Во-первых, он чуть ли не в полтора раза тоньше Fold 4. Во-вторых, он весь такой секси вообще супер. И стоит он 9000 юаней. Это старт. То есть около 80 ну, после всех приездов налогов, около 90 тысяч рублей на наши деньги. Складной смартфон, который тоньше всех остальных, пожалуй, плюс-минус как Huawei, который производительный, как Fold 4, в котором есть все фишки, но очень много чего не хватает. Сейчас я вам расскажу, чего именно. Ну, ты знаешь, то, что он плюс-минус такой же, как Fold, при этом дешевле, а в чем-то даже приколдеснее, это забавно. Причем, обрати внимание, на коробке произошел какой-то термопрекол, видишь, она, вот когда такое белое, это что-то, произошло, может он сгорел. Может кто-то приложил к нему свой горячий просто ты поедешь в Россию сейчас, тихо. Ну давай, давай, давай, давай. Не моему, а вот так, давай, я вот так, а ты вот так. А я вот так, смотри. Ну, короче, они взяли концепцию первого фолда, помнишь? Ту самую коробку, это был первый, второй, соответственно, и по-моему даже третий фолд, который вот так открывался. Или вплоть до второго, короче, здесь у Galaxy была такая бабочка, все такое. Вообще, на самом деле, меня это немножко подкаливает. Но прикол в том, что Xiaomi они просто взяли и все фишки это тебе. Но, кстати, я заметил, что ты, как и многие, и я в том числе, продолжаешь называть это все Mi. А, а, это а же это Mix уже, Fold. Оно больше не Mi, вообще ничего. Но оно они Mix. От... Нет, понятно, но они отказались, у них же и 12s, он тебе тоже не Mi, а просто 12s. Понюхай, пожалуйста. Помнишь диски Farcus из нулевых? Паленые вот эти вот. Блин, я чувствую, что он сгорел. Они внутри натуре воняли. Он вот так, он на коробке Вот это прав... что-то за патина такая. Да, то есть он -то как будто у него. Да? А ты заметил, что у тебя здесь VIP-сервис, между прочим? Смотри, давайте позвоним. Можешь позвонить, пожалуйста? Могу. vip VIP-сервис. Ну, по факту, это самый дорогой Xiaomi на сегодняшний день. Самый люксовый. И даже вот с такой золотой карточки у тебя есть... Может быть, там массаж? <связь> Ты набери ну что смотрите это чтоб ты наберу. не забыл название модели у тебя здесь написано mix fold 2 да действительно валя прав что не больше не используется теперь это миксы значит ну и открываем кстати говоря пока смотри у нас комплект побогаче намного чем у galaxy z fold 4 потому что мы с тобой ругали samsung за то и что huawei, там ни хрена я, нет. Походу, тоже. и у huawei здесь у нас смотри лежит кейс в комплекте у нас есть кейс, вот такой Вау! Кожаный, кстати. И блин, вот эта тема. Угадай, чем он приколдесный вообще. У него есть ножка. Приколи, смотри, вот так открываешь. А как? Вот. Oh! Бомба, да, вообще? Ножка, это всегда хорошо. Ну, кстати, согласен да? Это а что такой... там на обратной стороне? вот Здесь, здесь как он это приклеивается. Накле... Это ты так отрываешь, потому а -а -а -а -а. что держится на соплях, и он, по сути, приклеивается. Адаптер. К... Вот! Смотри, вот. люкс какой, золотом все подписано. Все, все 67 ватт, не просто адаптер, брат. Аккумулятор подрос на 100 миллиампер часов, теперь это 4500 и 67 ватт вот с таким кирпичом в комплекте, эта бомба получается быстрая зарядка, но при этом, смотри, с одной стороны все равно USB-A, то есть немножко бамбжевата, можно было уже USB-C замутить со всех сторон. Ну, что, ты позвонил? Я нашел. Давай звони. Здравствуйте, Валентин и Арсели. Поздравляю с приобретением. Пожалуйста, не звоните сюда больше. Я тебе говорю, это так и значило. Ну, слушай, ну вот это вот можешь пооторвать, пожалуйста. Ну вообще стайл, да? Да, то есть. Есть в этом определенный прикол. Xiaomi сумела добиться толщины в 11,2 миллиметра, то есть сантиметр с небольшим. На презентационном слайде своем замечательном они сравнивали это все с iPhone 13 Pro Max и говорят, что в чехле iPhone 13 Pro Max почти такой же толщины и даже тяжелее, чем это мобило получается, несмотря на то, что это складное устройство. Давай сразу прикажем. Давай, у тебя Я есть iPhone, 13 Pro Max. У меня, правда, не в чехле. У меня вот в чехле. чехле. Смотри, Нет, вот даже давай. Без чехла. Вот, вот в чехле сломал все. Ну у тебя это питака вот питака. это. Вот, питака. убери свой. Потому уже второй iPhone разбил за. Пита... Вообще, конечно, это чисто китайский флекс говорит. Вот iPhone в чехле. Он такой же, как наш без чехла. Да. Знаешь, вот ну вообще на самом деле. Давай хрен с ним, доставай, складывай свой фолд. Не, я сначала покажу вот что. Мы с тобой срали на Samsung за то, что они вообще ничего не поменяли в третьем и четвертом поколении с точки зрения дизайна, Вот посмотрите, какие принимает вещи. Xiaomi, что у них теперь произошли вот такие изменения в руках очень тяжело понять но в жизни это два принципиально вообще разных устройств это, вот это это как знаешь это прыжок как от первого полда самсунга да, да. ко второму То есть это очень большой прогресс это вот скругленные углы вот эти все глянцевая поверхность вот это вот дизайн-код старый это говно не, ну, кстати, первый фолт, он тоже был вполне себе, именно микс фолт от он, Я зарядил. Нифига. Да. То есть он был даже неплохой, он, он, он был лучше, чем фолт от Samsung, потому что он был больше, и за счет этого оказался какой-то еще более. Но тут... Вот тут вообще вот мясо. Тут мясо. Но даже не толщина и вес вас должны волновать, а то, что это первый складной, вот именно так складной, в отличие от Huawei, смартфон, который нормально складывается, вы видите? У него он плоский. Вот это и вот у э, него нет дырки. щели. Да, щели не надо. Щель или дыра, что выберешь ты сегодня? Видишь? И э, нету. А теперь вообще смотри, вот это можно убрать, кстати. Хотя такое. они используют по сути ту же технологию экрана. они просто изменили шарнир, сделав его меньше, тоньше и из карбона. Надо смотри какой прикол. Он тоньше, не драматично. Может быть в цифрах он, он и ощущается как-то. Хрена но, себе, не тоньше. Но, нет, но, слушай, но ну то, это прям тоньше. Ну не прям, за. Ну, ну хорошо, не тоньше. Тоньше, да. Но, но не прям разрыв. Но он шире, здесь сколько внешний экран? 6,5 дюймов внешний экран, в отличие от 6,2 у фолда. 23. Что? 6. 6. 6 забыл, что они увеличили. Не, на, на Нет, кстати, вот в натуре, пользуясь фолдом четвертым, очень иногда хочется вот так, да? Ну, то есть, не раскрывать его. Это вообще неудобно. Но, он очень узкий. Но, ты пока рассказывай про характеристики, я сейчас вернусь. на ты куда? Продавать пошел? Да пока включи... У! Ой, я его разложил. О, ну, блин, да, согласен. У фолда, у именно Xiaomi, механизм раскрытия гораздо круче, чем у Samsung. Он мягче, он нежнее, он Вообще не нужно прилагать никаких усилий к тому, чтобы его открыть. И плюс ко всему, вау, wow, look at this, MIUI 13 специально для фолда. И вот здесь начинаются косяки. Дело в том, что Fold 4 самсунговский, можно гадить на него сколько угодно. Можно говорить, что это вообще не полезное устройство, нет в нем никакого смысла, и складные смартфоны, это исключительно внешний понт, на самом деле они ничего нового не дают. Я вам покажу вот какую штуку. Открываю свой Fold, ужасный механизм на самом деле, и нажимая вот эту кнопочку, сейчас подожди, я нажму, чтобы вы не увидели сначала ничего, потому что у меня здесь голые женщины, скорее всего. Вот, нажимая вот эту кнопочку, смотрите, я открываю... Божественные три приложения. Здесь я могу смотреть YouTube, здесь я могу смотреть какой-то сайт, а здесь у меня Telegram. Понимаете? Три приложения одновременно можно размещать на экране Galaxy Z Fold 4. На Xiaomi можно только два, забегая вперед, и мне это кажется, конечно, не очень. Но, смотри, полезная площадь экрана больше на Fold. Здесь очень жирная прям рамка, прям жирная. 88, моему, процентов против 90 с лишним у Samsung. Но, Но он, он сам по себе больше. Но он больше, при этом за счет своей толщины и веса он ощущается как гораздо прикольнее. А сколько у него экран внутренний? 7,6 дюймов экран у Fold 4, 8 дюймов экран у микса Fold 4, Ой. Вот это название тот. Втор... А Кайфовый. Ты да? оценил? Кайфовый. Вот, вот, прям... о <свят> вот о чем я тебе говорил. Вот о чем я тебе говорил вчера, смотри. Вот этот вот шарнир мудовый, который используется здесь, он... это, это, это не флекс. Это не вот флекс. Вот где флекс. Ты его начал открывать, смотри, он где-то вот на середине подхватился. оба, И он но... да, открылся сам. Вот. И ты понимаешь, ты пришел такой. А? Да, ты, ты так пришел. Сделай. Но, но ты я вчера, вот когда мы с тобой поехали по домам, я вчера, знаешь, что делал? Я лежал дома, у себя в кроватке. И вот ты не поверишь, я вообще думал, что это полная дичь, но я. Лег и сделал вот так, сейчас обратите внимание, тут какой-то человек, он рассказывал мне, значит, про этот фолд, смотрите, как я сделал, вот так, вот так положил и На зырил пузико? YouTube, это в натуре удобно, тут так нельзя, тут не фиксируется шарнир, во-первых, а во-вторых, Xiaomi не предусмотрела никаких софтверных фишек для того, чтобы разделять экран вот в таком виде, вы можете сказать, что это полная дичь и никто этим не пользуется, вот человек, <laughs> то есть я, мне который этим пользуется, нравится. но у тебя нет софтверных фишек, у тебя знаешь, что есть, брат? Мы же его активирую? — У тебя есть ножка. — Ну, Чик, и так на пузо такой пузо ножкой будешь. можно пузо это... — Поцарапать? — Поцарапать. — Но! Я что ходил-то? — Так. — Вот оно! Величие где! — Что это? — Это Huawei Mate X2. И он тоже достаточно тонкий, достаточно широкий, и он приколдесный. Он тоже в дизайн-коде скорее старых первого фолда, первого микс-фолда. Но у него широкий внешний экран, тоже адекватный. Причем он больше даже, чем у нового, соответственно, четвертого Fold'а. Это хорошая мобила сама по себе. И здесь, смотри, знаешь, что? Лейка. Тут тоже лейка. Лейка. Тут, вот тоже, тут, лейка. тут была тоже лейка. Но сенсор в Mix Fold'е 2 используется IMX 766. Тот же самый, который стоит в Nothing Phone 1, а значит, это, ну, Смирно. не прям, чтобы топ-камера. При этом, этот же сенсор использовался в прошлом году в Vivo X70, но мы с вами тестировали в фотосравнение Vivo X70 Pro+. Plus. <сёк> и там все отличается. И там все отличается. Ну, то есть, не, если это тот же сенсор и тот же, по сути, забивший болт вообще софт, как в Nothing Phone, то считайте, что камеры в новом Mix Fold 2 нет. Обидно. Обидно. Что? Это первый смартфон, который подключился к нашему Wi-Fi за полсекунды. Без страданий. Ай, Android-смартфон. У в. нас какие-то проблемы с этим э, делом, и это, конечно, больно, но нет, ты все настраиваешь ловко вообще. Сканер отпечатка пальцев в кнопке, очень удобно, заценил с фолдом, нравится. И он какой-то очень такой, знаете, прям дотошный, смотри, он хочет, чтобы я прикладывал палец больше, чем моя бывшая. Я понимаю, моя основная претензия к Fold 4 со вчерашнего дня не поменялась. Очень узкий экран в сложном состоянии. Это не юзабельно, понимаешь? Да, ну, не я с тобой соглашусь. Потому что вот здесь нормальный 6,5 дюймов экран, понимаешь, который открывается, и вот, пожалуйста, ты используешь его в полный рост. 6,5. Надо, раскрыл, пошел. Также было в X2, да, то есть нормально, он слушаю, разряженный, нормальный экран, ты его чпунько разложил, причем мне все равно нравится, видишь, вот этот шарнир с доводом, это вот такой флекс. Ну, он не полезный этот флекс. Это флекс. То есть, это если мы прикол. говорим о том, что э, складные смартфоны люди покупают для понта, то да, это флекс. вау, просто зацени. Здесь у тебя сразу прям разделение экрана на рабочем столе Смотри, виджет, окей где на Samsung виджеты такое говнище Просто отстой Обрати внимание, вот смотри, у меня на рабочем столе Нет ни одного виджета вообще Почему? Потому что Почему? они дно. дно А здесь они прям приколдесные Конечно, никак в, где мы, Жень, с тобой видели В Vivo каком-то, где виджеты можно прям использовать на экране непосредственно Но, тем не менее, посмотри, Xiaomi уже тебе предлагает вот так 120 Гц здесь, немножко отличаются экраны Тут динамический AMOLED, тут хрен его знает какой но, в принципе, разрешение 2К+, и там, и там, плюс-минус Все в этом смысле хорошо Яркость 1000 нит у микс Fold Складку видно Складку видно И она больше ощущается пальцем, чем на фалде. Проведите, пожалуйста, сравнение Давайте тестирование А, нет, есть, меньше Вообще охренеть как одинаково вообще, а, Мне кажется, здесь есть углубление вот здесь. вот здесь Вот здесь, да, смотри, вот так делаешь, углубляешься вот так? А здесь как будто бы его нет ты не тем пальцем, вот так надо, Валь. Вот так? Да. Ага, ага, и ага. вот здесь. Он. А? Чуешь? А? Чуешь? Ты? <смех> ты чего? Ну подожди, ну что ты как ты? <смех> ну как ты вот так трешь? Ну, ну я так же ты тру. Сильнее три никогда. Да нет, нет, сильнее нельзя. Сильнее уже не а, Я тебе так скажу, один хрен чувствуется, один хрен видно. Знаешь, где не чувствуется не видно? Давай, достань свой Huawei. Окей. Ну, вот три здесь. Да, сейчас я потру, подожди. такси запустилось уже. А, ого. Подожди. Ну, вообще нет. Ну, прям совсем другое. Совсем другое. Я тебе о чем говорю. Базар, базар. Но, смотри, значит, открываем, например, браузер. Открываем, например, смотри. Вот, у нас здесь выскакивает вот такая панельечка. Вот так нажимаем кнопку и разделяем экран. Вроде как очень удобно, да, то есть смотри, да, но хрен. На фалде, я вам сейчас покажу, можно вот даже так изменить раз, размер. Плюс ко всему, я могу на фалде вызвать «Dog», и добавить сюда третье приложение. Здесь только два. Но это не нужно. Правда. Это очень нужно. Это Неправда. Но Я два, тебе сегодня показывал, достаточно. это недостаточно. Достаточно. Окей, даже если это будут два приложения, но посмотри, либо это будут два вот таких одинаковых, без возможности изменения приложения, как у тебя, либо это будут два приложения, которые можно чуть ли не вот так сделать. То есть, например, ты сидишь, переписываешься в Телеграме. Чинцон. Китайский Чинцон. у тебя есть? Короче, вы поняли. Разделение экрана и многооконность на фолде четвертом топ 10 из 10. Че, на фолде 2, 2, 2 Xiaomi дно из 10. Прям мне нравится. <рискотворение> Что? Вау. Девчонки китайские танцуют. А дай подожди, я проверю, так складка чувствуется. Давай свои эти Сфоткай вы... меня. С меня, яйцо. Ну сфоткай. Тут камера, лейка, портрет. У меня все поломалось, подожди. Нет, не ну, надо. Давай. Портрет не будем. Давай просто фотку. Давай по очереди, вот чтобы мы такой... как дебил не сидели. Ну них Ну. Но... Дынище. Ну, но это говно. Плохо. Это да? тоже плохо, но по другим причинам. Да, вот они, две фотки. Плохо и там, и там, короче говоря. Как я и говорил, камера с Nothing Phone, у Samsung, а что-то там какие-то изменения произошли, тоже дерьмо, но тем не менее. Знаешь... не в... интерфейс. Он ужасен. Нет, просто они не смогли... Все раз... Они просто... его не они, растянули. Они, чтоб ты понимал. Хотя оболочка официально называется MIUI Fold типа Edition. Не хватило, понимаешь, инжиниринга, чтобы растянуть его до краев, тут черные полосы по бокам. И знаешь, в чем самое днище? Смотри, обрати внимание, ты ничего не замечаешь? Тут нет камеры. Вообще. Вот здесь, на этом экране Вот, то есть на фалде она есть хоть какая-то И вы знаете, ее можно долго ругать Можно говорить, что вот, камера плохая Но она вот тут, она под экраном Видите, только под наклоном ее становится видно Либо на белом интерфейсе Но люди ее используют для видеоконференции Открывают вот так зум, вот так открывают Заметки, конспекты, браузеры и прочее Используют, реально, блин, используют, Валь и Используют Здесь у вас этого сделать не выйдет Потому что единственный способ себя снять Только камера вот тут Вот она, вот она, вот здесь. Вот это вот. То есть, смартфон можно использовать только в сложном состоянии, если вы хотите снимать Причем, себя. смотри, ты, когда включаешь камеру в таком режиме, он говорит переверни девайс, да. чтобы сфоткать. Да. Еще да. смешнее, вот что, смотри, здесь есть какой-то сенсор. Но это не камера. Это не камера, Это да, не камера. Это, это обидно. У Самсунга, сколько бы его ни хейтили, вышел тот же самый смартфон, что и в прошлом году по факту. Мы это уже разбирали в предыдущем видео, можете его посмотреть. Но! Я абсолютно убежден, что, сравнив со всеми остальными сейчас, Samsung именно с точки зрения софта, предлагает гораздо больше, чем любой другой складной смартфон. К сожалению, никто больше не запилил такой софт под складное устройство, как Samsung. Короче говоря, вы поняли мою основную мысль, но если в Huawei сделали хоть что-то с этим, то Xiaomi с этим не сделала вообще ничего. Единственное, как мне кажется, преимущество Xiaomi над самсунговским фолдом и оно просто, ну, дико неоспоримое, это вот этот вот основной экран. Он шире, он больше, а значит, гораздо удобнее для работы. То есть в сложном состоянии Xiaomi превращается в нормальный стандартный смартфон. И э, вам не обязательно придется его каждый раз складывать. Это удобно, когда вы хотите пользоваться одной рукой. Fold в этом смысле очень сильно проигрывает, потому что вот этот узкий формат, может, на камеру не виден, но он реально неудобен, начиная от печати текстов, заканчивая просто интерфейсом. Но в целом Xiaomi сделали очень классную, очень технологичную побрякушку, которая, да, тоньше, которая, ну, вообще выглядит, конечно, гораздо стильнее. Видите, тут, опять же, все прям смотрится хорошо, как будто бы это следующее поколение с смартфонов. Но чисто с точки зрения интерфейса и с точки зрения фишек, здесь нет ничего, что заставило бы меня на этот смартфон перейти. Несмотря на то, что вот так же все разлетается, все вот так раскладывается, красиво, классно. Так что я, пожалуй, реально продолжу, как бы ты вот не троллил. Меня на студии все троллят. Они ходят и орут надо мной, что вот ты конченый, ты же нам врешь, ты не пользуешься фолдом, А я реально пользуюсь, реально с ним хожу. Что и продолжу делать. Но я соглашусь с тобой, что без софта это, к сожалению, вафля абсолютно ни о чем. Сама но, железка прикольная, есть потенциал, но не докрутили. Но стоит дешевле. И камеры совсем позорные. Позорные. Прям позорные. То есть, если вы хотите попробовать самый тонкий, самый стилевый он реально очень красивый. он реально кайфовый. Вот и он, прям вот кайфовый. Такой, знаете, переходный между складным и обычным смартфоном, потому что вот в таком состоянии он пользовался. Да, то за 90 косарей это идеальный вариант. Вот это стоит очень дорого и. Конечно, смысла в нем не особый. Но если эта штука выйдет в global версии наверное, стоить она будет дороже. Более того, все равно, с учетом всех наценок за 90 тысяч рублей, ты его, наверное, не купишь. Не учетом, купишь, да, плюс-минус 100. Я думаю, да больше даже, я думаю, в три конца. То есть примерно у тебя будет либо как вот Fold, либо Xiaomi. Но, ребят, объективно, красиво не для всех вообще, угу. но очень тонко. Я просто представляю, что, наверное, Samsung в следующем году отдуплица сделает такую толщину, такой экран, и это будет идеальный Fold 5. Да. Вот ждем. Осталось подождать. Все, пока. Пока.